Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол Вен. Это трехсекционный алюминиевый массажный стол, у которого отсутствуют углы. Это позволяет специалисту по массажу абсолютно беспрепятственно перемещаться вокруг рабочей поверхности стола, а также существенно экономит место в помещении, где устанавливается массажный стол. Модель Вен представлена в двух цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд.